Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенник. Ребятка, бордюрные, низкоростые, ранние, сиреневые ирисы. Высота этих бордюрных ирисов где-то 8-12 сантиметров. Разрастаются... Хорошо. Буквально вот так вот жена откапывала и этих. И уже они заполнили пустоту. Сиреневые, низкорослые, бордюрные и Ирисы. Какие же они красивые, да? Бордюрные, низкорослые, сиреневые, ранние и рисы Красота. Просто красота. Ну все, ребятка. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печениги. Пока, пока, ребята.